Дорогие друзья, меня зовут Наталья Мечева, я бизнес-тренер компании «Фиберлик», и я с удовольствием приглашаю вас на видеообзор каталога номер 17. Период действия этого каталога с 25 ноября по 8 декабря, и давайте мы с вами посмотрим, что же приготовила для вас любимая компания Faberlic в этот период. Мы поговорим о самых выгодных акциях, ярких новинках и интересных предложениях этого каталога. Итак, начнем традиционно с любимой акции для наших новых покупателей. В этом каталоге для них приготовлен сюрприз. Это новинка каталога – замечательная палета для скульптурирования лица новой коллекции Glam Team. Обычно новинки каталога предстают по значительной цене, но наши консультанты могут получить этот продукт практически в подарок. Что для этого нужно сделать? Зарегистрируйтесь в компании в период действия 17-го каталога. Сделайте и оплатите заказ на сумму 1999 рублей, в ценах каталога и более. И тогда с новым заказом для вас будет доступна эта новинка за 1 рубль. А еще, дорогие консультанты, напомните вашим новым покупателям, что после регистрации для них открывается особое привилегия – 20% скидка на любую продукцию компании Faberlic. Поговорим о шопинге с удовольствием. Итак, в 17-м каталоге возобновляется любимая всеми акция «Купон на скидку». И у нас зимние скидки 50% на продукцию косметическую и косметику для дома. Как получить эти купоны? Если вы сделаете заказ в каталоге номер 17 на сумму 999 рублей и более в ценах каталога, то уже в новом году, в первом каталоге, вы сможете воспользоваться купонами 50% скидка. И эти купоны вы сможете получить э, в личном кабинете, если вы зарегистрированы пользователей. А если вы еще не зарегистрированы в компании Faberlic, то спросите у ваших консультантов, и этот купон будет доступен вам в электронном виде, либо в бумажном. Вот такие прекрасные акции ждут нас в этом каталоге. Подготовка к Новому году – время приятное, но суетливое. Именно в это время мы боимся что-то упустить, не успеть, может быть, забыть купить. Для того, чтобы вам было удобно, чтобы вы с удовольствием проводили 2019 год и шикарно встречали 2020, мы предлагаем вам список необходимых дел, которые вы сможете сверить со своим списком и просто отмечать те дела, которые уже выполнены. Итак, в этом списке, который вы увидите на слайде, есть четыре раздела. Раздел, посвященный себе любимым. Обязательно нужно продумать свой новогодний образ. Конечно же, позаботиться о всех своих близких, купить им подарки, приготовить и упаковать их. И позаботиться о своем доме, чтобы он точно радовал вас предпраздничной атмосферой. И мы с вами начнем с обзора этих дел и с раздела «Я сама». Напоминаю, что в прошлом каталоге мы уже познакомились с замечательной коллекцией одежды во всем блеске. Вы наверняка уже оценили наш новый тренд жидкий металлик». Эти платья и комбинезоны – своеобразный творческий отчет дизайнеров. И, конечно же, в новогодние праздники так и хочется блеснуть, почувствовать себя во всем блеске. И вы знаете, дорогие друзья, эти лаконичные э, платья, эти лаконичные силуэты очень хорошо будут смотреться на новогодних вечеринках, и так и хочется позволить себе выйти в свет. Однако свой образ необходимо продумать до конца. И здесь нам помогут новинки декоративной косметики и, конечно же, ароматы. Дорогие женщины, я думаю, что вы все успели оценить эффект от наших замечательных волшебных масок из коллекции Beauty Lab. Можно таким образом начать свое превосходное утро. 15 минут и ваша кожа подготовлена к основным этапам ухода за ней. А тем более я хочу в этом каталоге представить для вас новинку. Это новая маска с 50% скидкой, идеальный тон и увлажнение. Эта маска очень интересна, в нее добавлены экстракты сахарного тростника и зеленого чая. И вместе с кислородным комплексом она взаимодействует с кожей и появляются зеленые пузырьки. Именно они делают вашу кожу абсолютно ровной, увлажненной и подготовленной к следующим этапам по уходу за кожей. Обязательно воспользуйтесь этой новинкой и попробуйте ее. После этого идет основной уход, и мы с удовольствием предлагаем вам премиальную серию Platinum. В этом каталоге она пойдет со значительными скидками, но я хочу о ней немножко рассказать. Итак, в серии Платинум нет э, продуктов животного происхождения, нет силиконов и парабенов, которые могут плохо влиять на вашу кожу, зато есть Платина – один из самых редких драгоценных металлов на нашей земле. И вы знаете, именно частички Платины помогают восстанавливать нашу кожу и делать ее более молодой. В нашем каталоге омолаживающий дневной крем, и сыворотка-активатор молодости предлагаются вместе по замечательной цене 1399 рублей. В каталоге черная цена этого набора 2400 рублей. Это значит, что вы экономите 1001 рубль. По-моему, замечательное предложение. И среди целого каскада наших скидок, которые представлены в каталоге 17, особого внимания заслуживает Серия Skin Activator увлажнение кожи. Причем это увлажнение будет каскадным. Самым интересным продуктом, на мой взгляд, является мультиактивная сыворотка, которую можно наносить э, в любое время, когда вам будет удобно. Наносить вы можете ее даже поверх макияжа, и она предлагается со скидкой в 50%. В серии Skin Activator мы также предлагаем для вас систему по уходу за кожей, в которой есть три ступени. Первая ступень восстановление. Вторая – это восстановление эластичности кожи. И третья – это лифтинг. Конечно, рекомендуется начинать с первой ступени. Дорогие друзья, с удовольствием представлю для вас прекрасный э, крем, омолаживающий для лица «Восстановление 1». Для того, чтобы ваша кожа выглядела молодой, более подтянутой, вам необходимо избавить ваши клеточки от мусора. С белковым мусором справляется трипептидный комплекс С20, который входит в состав этого крема. А низкомолекулярная гиалуроновая кислота сохранит драгоценную влагу. Ну и плюс наш кислородный комплекс Новофтем. Он доставляет любую клеточку нашей кожи все необходимые питательные вещества и нужные коже элементы. Итак, такой крем вы сможете приобрести в нашем каталоге за 499 рублей, если совершаете общую покупку по каталогу от 2000 рублей. Для тех, кто любит максимально выгодные предложения, купить средства по уходу за кожей можно всего за 99 рублей. И в серии «Экоботаника» есть уникальные растения, особенные для каждого возраста. Итак, для молодой кожи мы предлагаем воспользоваться кремом и другими средствами по уходу, в которые входит алоэ вера. Ну, это растение лучше всего увлажняет молодую кожу. А ежевика добавляет витамины, которые необходимы в этом возрасте. Для более зрелых красавиц «40 предлагаем средства по уходу за кожей с радиолой розовой. Это растение способно восстановить клетки вашей кожи и препятствует старению, а иглица улучшает микроциркуляцию в клетках и кожа становится более обновленной. Для зрелых красавиц 60+, подходят средства, в которые входят женьшень, который способствует большой выработке коллагена, делает кожу более упругой и, конечно же, шиповник. Его уникальные средства способны сделать тон кожи более ровной. Он препятствует появлению пятен, подтягивает и витаминизирует кожу. Густые, ухоженные, шикарные волосы – согласитесь, это мечта любой представительницы прекрасного пола. И с Фаберлик возможно все. В этом каталоге для вас предлагается настоящее супер-меню для вашей кожи и для ваших волос. Итак, смузи для душа и пудинги для волос. Вы можете попробовать разные вкусы. Это ягоды асаи, ананас, Авокадо, а может быть гранат. Мне кажется, что такое супер меню и суперфуды точные усилители вашей красоты. Защитить свои волосы в зимнее время помогут новые продукты из коллекции Faberlic Expert с технологией зимняя терапия. Дорогие друзья, это бальзам и шампунь для волос предлагаются для вас по цене 139 рублей. И они обладают интересными эффектами, защищающими наши волосы от неблагоприятных условий. Это эффект антистатика, а также защита от сухого воздуха, неблагоприятного воздействия ветра и низких температур. Эти новые продукты помогут вам сделать ваши волосы более ухоженными, придадут им блеск и увлажнение. Обязательно попробуйте эту новую серию. Мы с вами посмотрели, как можно подготовить свое тело, свои шикарные волосы к предстоящим новогодним праздникам. Однако после Нового года уход за собой не заканчивается. А может быть, вы запланировали еще много дел после Нового года? И новогодние каникулы, и дальнейшие свои дела, конечно, будет удобно планировать. Говорят, счастливые люди часов не наблюдают, может быть, это и так. Однако, когда вы занимаетесь планированием и отмечаете свои дела в календаре, Ваша жизнь становится более спокойной и размеренной. А в нашем текущем каталоге есть шикарная возможность выбрать для себя тот календарь, который удобен и нравится именно вам. Может быть это календарь-плакат, а может быть настенный календарь-домик или квартальный календарь, а может быть вы больше всего любите карманные календари. Выбирайте на любой вкус. Тем более эти сувениры легко можно добавить к вашим подаркам для близких людей, для друзей и коллег. Поговорим об искусстве макияжа. Международный опыт бьюти-экспертов предлагает нам в этом сезоне быть обязательно сверкающими, мерцающими, потому что сияние и мерцание в абсолютном тренде. И мы, дорогие друзья, с удовольствием представляем свой праздничный образ, дополненный новой косметикой. Итальянский директор новой креативной линейки косметики Glam Team Андреа Пеше представляет для вас 5 лидеров в макияже. Итак, дорогие друзья, первый лидер это уже известная по стартовой программе для вас палетка для скульптурирования лица. Здесь мерцание добавляют особые компоненты, и она доступна в каталоге по цене 1499 рублей. Прекрасный вариант для новогоднего макияжа. Лидер номер два – это новая помада Hydrolips. Вы знаете, в ней есть особый увлажняющий комплекс Hilure Lip который недавно появился на рынке и уже завоевал сердца всех модниц. Дело в том, что в этом стильном флаконе прячется помада, которая делает ваши губы более объемными, и тон ваших губ будет абсолютно ровным и гладким. Согласитесь, что объемные пухлые губы – это не только губочувственные, но еще и обладательницу – Этих губ делают более молодой и привлекательной. Такие помады в 10 оттенках предлагаются для вас в нашем каталоге. Продолжаем. Итак, еще одна новинка. Это жидкая помада для вас в новом флакончике, которая добавит вам не только объем, но и сделает матовый эффект ваших губ. Тоже обратите на нее внимание. Новинка предлагается за 329 рублей. Лидер номер 3 – это блеск для губ. Ведь у нас тренд «все в блеске». Вот в данном случае блеск содержит прекрасную текстуру бальзама, ухаживающего за губами. Ну и, конечно же, миллион сверкающих частичек добавит вам еще больше красоты, и вы будете настоящей богиней праздника. Следующий лидер – акцент на глаза. Ваш взгляд вы подчеркнете с помощью новой палетки теней. Здесь настоящие волны света. Это могут быть оттенки зеленого, синего или коричневого. Обратите внимание на эту новинку. Стоимость по каталогу 999 рублей. И еще усилить эффект поможет новая тушь. У нее стайлинг-эффект. Она удлиняет ресницы, приподнимает и фиксирует. Тем более такая стильная новинка легко помещается в новую косметичку из этой же серии, куда можно сложить все наши потрясающие продукты. И, дорогие друзья, если вы видели наш список дел, который мы с вами составляем, то одним из пунктов было найти свой идеальный тон. Мне кажется, найти свой идеальный тон можно с помощью продуктов лидеров номер пять. Итак, это мультилифтинговая сыворотка в новой нашей коллекции Glam Team. И она обладает потрясающим эффектом, подтягивает и разглаживает кожу, а еще... Изысканный аромат этой сыворотки раскрывается на вашей коже, и тогда э, вот сам ритуал нанесения макияжа становится по-настоящему изысканным. Помимо этого, мы предлагаем в новой коллекции воспользоваться и пудрой. Причем эту пудру можно наносить двумя способами. С помощью кисти это будет сухой способ нанесения, и с помощью влажного спонжа вы сделаете влажный способ нанесения можно сделать совершенно идеальную ровную матовую поверхность и, естественно, дополнить ее другими э, продуктами из серии Glam Team. Дорогие друзья, будьте всегда в блеске, сияйте, и вы будете неотразимы на новогоднем празднике. Для тех, кто любит проверенные средства, в каталоге номер 17 существуют определенные бонусы при покупке по каталогу от суммы 499 рублей и более. Итак, для вас открываются следующие привилегии. Любимую всеми тушь, ваш Оскар, вы сможете купить за 199 рублей. Замечательный тональный крем, абсолютный комфорт, который скрывает все неровности вашей кожи, также вы сможете купить за сумму 199 рублей. И для вас тушь, идеальный объем, которая стоила в каталоге 400 рублей. И помада, миллион переливов, которая тоже стоила 400 рублей, вместе. Стоит 329 рублей. По-моему, восхитительное предложение. Не забудьте им воспользоваться. С макияжем мы разобрались. Однако, чтобы вам хватало энергии на выполнение всех ваших дел, чтобы простуда не застала вас врасплох, вам понадобится внутрикосметика. Нутрикосметика – это лучшее преображение изнутри. Наша продукция представлена широко и в каталоге, и на сайте компании Фиберлик. Эти продукты можно подарить своим близким. Я же сегодня хочу остановить ваше внимание только на тех продуктах, которые идут в этом каталоге с максимальной скидкой. Ну, например, со скидкой 50% предлагается комплекс Energy Boom. Он содержит экстракты гуараны и кофеин. Вы знаете, дорогие друзья, этот комплекс ухаживает за вашей нервной системой, повышает внимание, снижает утомляемость и повышает работоспособность. Поэтому вы сможете его приобрести для себя, своих близких. Стоимость в этом каталоге 399 рублей. И еще один продукт, который заслуживает вашего внимания, это живица масло кедра. И хочу отметить, что лекари народные называют это масло лекарством от 100 болезней. Кедровым маслом лечили ожоги обязательно лечили другие болезни, гипертонию, болезни желудка, но мы вам сегодня предлагаем воспользоваться этим продуктом для того, чтобы поднять свой иммунитет, чтобы поддержать свое здоровье и сохранить всю свою семью здоровыми и счастливыми в период простуд. Это масло предлагается для вас со скидкой 45 процентов. Такие маленькие помощники обязательно порадуют ваших близких и защитят всю вашу семью. Мы живем в мире людей, и их мнение нам не безразлично. Очень часто человек составляет о вас свое впечатление, исходя из того аромата, который шлейфом исходит от вас. Дорогие друзья, именно ароматы могут рассказать о том, что вы за человек, могут рассказать о чем вы мечтаете, какие у вас цели, какое мировоззрение. Поэтому к выбору ароматов стоит относиться очень внимательно. Исходя из этого, компания Faberlic возобновляет свои ароматизированные страницы и, конечно, мы начинаем с хита продаж в женской линии парфюма. Этот замечательный аромат Рената, тем более он предлагается со скидкой 50% в нашем каталоге. Напомню вам что одним из создателей этого аромата была актриса Рената Литвинова. И аромат получился очень женственный, таинственный, чарующий. Вы можете потереть флакон и ощутить этот аромат на странице нашего каталога. А еще в каталоге для вас приготовлены ароматы со скидкой. Например, парфюм Faberlic by Алена Ахмадулина в прекрасном малахитового цвета флакончике. Предлагается вам со скидкой 65%. В этом аромате ноты чарующей черной смородины, а также сливы и персика. И шлейфом добавляется роза и завершает свой аккорд невероятная ваниль. Сладкий, теплый, очень женственный, приятный аромат. И, дорогие друзья, для тех, кто любит менять ароматы фруктовые, гурманские, очень разные ароматы из серии Beauty Box со скидкой 65%. Флакончик всего 30 мл, прекрасно помещается в любую женскую сумочку. Вы здесь сможете найти ароматы ежевики и земляники, ландыша и черешневого цвета. А может быть это будет сладкая малина и банан? Выбирать вам яркий, вкусный, сочный аромат. 399 рублей по каталогу. В мире ароматов Фаберлик сказочная северная новинка. Итак, дорогие друзья, встречайте женская парфюмированная вода Валькирия и вода для мужчин Викинг. Мы начнем, конечно же, с женщин. В мифах валькирии предстают как дочери бога войны и победы. Иногда им предоставляется право решать исход битвы, а иногда они всего лишь выполняют волю своего отца. Считается, что от доспехов валькирий в небе поднимается северное сияние. И вы знаете, этот потрясающий аромат удивляет нотами прохладной княженики, которым добавляется аромат яркого апельсина Тарока. Апельсин Тароко пришел к нам из Италии. Вообще психологи считают, что эта оранжевая ягода способна прогонять депрессию, поднимать настроение, Бодрость духа, а это, согласитесь, так нужно в предпраздничное время. Еще запах цитрусовых обычно используется вверху парфюмерной пирамиды, а потом он передает свое звучание следующим сердечным срединным нотам. И в данном аромате это эдельвейс, гиацинт и лепестки розы. По-моему, восхитительное сочетание. Обязательно попробуйте, почувствуйте эту воду. Тем более страничка ароматизирована, и вы точно почувствуете себя богиней. Но мы теперь поговорим о викингах. Викинги — это мореходы, завоеватели, воины. И вы знаете, эти мужественные воины слагали очень красивые длинные истории саги о мужестве, о подвигах, о ненависти традициях. Конечно, история не всех авторов донесла до нас, до наших времен. Однако вы можете вдохновить своего мужчину, тем более Фаберлик предлагает для него новую парфюмерную композицию. Итак, здесь звучат древесно-амбровые ноты, а также ноты вереска, зеленого яблока, замороженной мяты и апельсина Тарока. И таким образом вы вдохновите своего мужчину на подвиге, а вы для него станете богиней. Знаете, эти два парных аромата звучат вместе как лидеры, и вы будете себя чувствовать лидерами по жизни. В каталоге номер 17 Faberlic обращает внимание на подарки для наших любимых мужчин. Итак, давайте посмотрим более внимательно. 65% скидка на чудесный аромат-альтернатив. В этом аромате сочетание шалфея, мха и ладана. Причем интересен он тем, что он действительно альтернативный. Обычно в парфюмерии есть деление на верхние, средние и нижние ноты. Данный же аромат выдает все свои достоинства сразу и, естественно, звучит полным мощным аккордом. Попробуйте его. А еще обращаю ваше внимание на следующий аромат «Джентльмен». Это аромат «Восточный». Помимо древесной ноты, здесь звучат ноты бергамота, мускатного ореха и имбиря. Мне кажется, такой аромат обязательно сделает вашего мужчину изысканным и понравится ему. Скидка 55%. Акватический аромат «Фаворит» предлагается со скидкой 50%. Вы точно так же можете порадовать своих мужчин, сделав такой прекрасный выбор. И на всю серию «Восьмой элемент» распространяются скидки до 55%. Зарядитесь энергией, начните свое бодрое утро и порадуйте себя таким прекрасным выбором. И хочу в завершении обзора ароматов сказать, что они делают нас более индивидуальными. И по мнению «Палома Пикассо», «Аромат» — это автограф личности. Коллекция забавных монстров вновь радует наших детей. И у нас появляется одежда для теплых, добрых снов. Итак, давайте посмотрим. В коллекции для девочек у нас есть футболки с длинным рукавом. И к ним идут замечательные леггинсы. Получается такая забавная пижама. А еще в коллекции для девочек представлены ночные рубашки с монстрами. В коллекции для мальчишек есть футболки с коротким рукавом и длинным, а также брючки для сна. Давайте посмотрим на них. Согласитесь, чудесные подарки вашей дочке и сыночку. Ярко, комфортно, тепло и с заботой о наших детях. Дорогие друзья, а вы уже запланировали долгие зимние прогулки со своими детьми? Наши веселые монстры рекомендуют взять с собой на горку или во время э, прогулок по зимним красивым местам обязательно с собой теплый чай. И для этого у нас в коллекции Faberlic появляются термосы. Замечательный термос, который рассчитан на 300 мл, он держит тепло порядка 5 часов, и ваш теплый чай так и останется приятным напитком для вашего малыша. Помимо этого, когда вы идете на прогулку, конечно же, вы берете с собой водичку. И бутылки для воды из серии «Монстров» также предлагаются для вас. Посмотрите, они очень яркие и порадуют ваших малышей. В серии «Банни и Тедди» тоже появляются забавные термосы с интересными принтами. Посмотрите, какие яркие расцветки, есть специальная силиконовая ручка и покрытие для антискользящего эффекта. И такие термосы могут стать подарком для вашего малыша, если им полюбилась такая серия. Все продумано, эти яркие принты интересные детали – Конечно же, привлекают внимание и малышей, и прохожих, и радуют маму. С ними, кстати, очень удобные и красивые получаются селфи. Дорогие мамы, если у вас еще совсем маленький малыш, обязательно возьмите такой термос с собой. У вас найдется минутка для того, чтобы порадовать себя. Выпить теплого чая или бархатного шоколадного какао. По-моему, прекрасная минутка отдыха. На празднике хочется, чтобы все блестело, и елка, и посуда, и раковина. Дорогие друзья, не откладывайте уборку своей квартиры на последние дни и на последний момент. Обязательно сделайте все заранее, и тогда ваша атмосфера праздника будет вас радовать долго. Дорогие друзья, у нас в каталоге номер 17 для вас приготовлены умные помощники. И вы их найдете по ценам ниже обычных. Например, за 149 рублей можно купить универсальные средства для пола или, например, для э, уборки кухонных поверхностей. А также вам предлагаются по этой же цене средства для чистки э, духовок и плит. Дорогие друзья, для того, чтобы ваши ароматы в кухне вас радовали, мы предлагаем э, средства для мытья посуды с разными ароматами по цене также 149 рублей. А, например, уход за ванной можно продолжить со средствами, которые стоят в этом каталоге 139 рублей. К ним относится замечательный спрей для обработки поверхности антиналет. А также есть и более экономичные предложения. Например, средства для удаления накипи с чайников и кофе у машин стоят в этом каталоге всего 99 рублей. Дорогие друзья, эти и другие средства вы найдете на страницах нашего каталога, и они точно порадуют вас своей ценой. Неспешные чаепитие в уютной домашней обстановке – это то, что согреет вас в зимние вечера. Итак, устройте яркое, Вкусное, замечательное чаепитие вместе со своими близкими и друзьями. Вдохновляйтесь и придумывайте новые традиции. А знаете, дорогие друзья, в каталоге номер 17 для этого есть абсолютно все. Давайте посмотрим. Есть прекрасные чашки, есть емкости для хранения сладостей, стеклянные, очень красиво украшающие ваш предновогодний стол. Стеклянная разделочная доска может служить и подставкой под горячее изысканные, очень нарядные салфетки под вашу посуду серебряного и золотого цвета. Есть фарфоровые тарелочки, а также десертная тарелка в виде звезды. И обратите внимание, формы для пирога в этом каталоге со скидкой 50%. По-моему, счастье оно в мелочах, а такие мелочи приятно не только получать, но и дарить, дорогие друзья. А еще я предлагаю в вашу чайную традицию ввести предсказания и у нас для вас есть восхитительная коробка песочного печенья с предсказаниями от «Фаберлик». Что нужно сделать? Открыть коробку, раздать печенье, надломить и найти свое предсказание. Вы знаете, от такого чаепития в восторге будут и взрослые, и дети. И эта новинка тоже для вас в каталоге. Вот и подошел к концу наш видеообзор каталога номер 17. Мы предложили вам список дел, который поможет вам насладиться этим предновогодним временем. А еще, дорогие друзья, нам хотелось бы, чтобы вы порадовались нашим удивительным новинкам. И, конечно же, воспользовались самыми выгодными предложениями и акциями. Дорогие друзья, вы знаете, восточная мудрость гласит, что иногда ожидание праздника лучше праздника. Поэтому проведите это время с удовольствием. Пусть две недели каталога номер 17 будут энергичными, яркими, наполненными радостным предвкушением следующего Нового года. Ну а я с вами прощаюсь и, конечно же, всей командой Faberlic мы будем ждать новых встреч. Всего вам самого доброго, с любовью и до свидания.